нас извест, братва. Ядерный рассветную заряд ваш экран. Это значит, что у нас продолжается контрол. Усаживайтесь подобнее. Берите ништячки. И делайте громче. Мы начинаем. Итак, нам надо найти маршал. Вот только где? Я прямо-таки хер его знает. о Чертовщина какая-то. Так. Я так понимаю, надо топать к лифту. Отдел пара психологии, говорится. Так. Как говорится, куда бы, блядь, мне топать. Не, надо вернуться в Централ. Если я правильно понял, текст. Ну, здесь я, по крайней мере, говорю больше, чем в God War. Хотя кинище все равно встречается. Так, отдел парапсихологии. Так, сектор исследований. Поехали! Или как сказал бы один доктор Похуярили Так Я только что проебал две минуты Непонятно на что Поэтому погнали дальше Бум Опа Так Кто хотел сказать Чуваки, а чего тут повисли? Ага, если только так вас сбивать, тварей Башняк. Ух ты ж еб РСТ. Да, мне тут настреливают, знаете ли. Только чуваков с ракетницами не хватало. А так, для полноты картинки, блядь. Так. Подходи по одному, пездю, кей. Так. И. Опа. Опа. Иди сюда, сволочи. Готов. Так. Блин, хадшотами ему наваливать не очень удобно. От тебя я подловлю скамейкой. Так, этот выр. этот высох. Наконец-то я его пристрелил. А, еще ты остался. Далеко собрался. Так, глянь, у этих сволочей еще и снайперы есть. Вот чего не ждал, того не ждал. Сволочи, ладно. Так... куда туда мне надо нет так офис дарлинга и Dimensional резерв еще некоторый память о тех среди нас кто коснулся основ этого мира и увидел их кузина как привести твердыми что ли 100 документов карта еще такая ебанутая ладно так отдел психологии где-то там ой так спуск в какую-то лабу говоришь ну, окей. Poets of the fall. Козырно. Надо послушать. Безаховая камера. Текст песни? <laughs> Лови пасхалочку. Так. Ладно, поднимаемся выше. Так, лап 2, Лап 3. Какая-то трава, блядь. Так, лифта я точно здесь не дождусь. Так что мне сюда. Так, точка контроля. Вроде бы. Или хуй? Нет. Я что, вернулся? Мадфака. -да так. Отдел парапсихологии где-то там. Нет там. Так, не сюда. все стены по рэ а вот мелкие куски заражения можно спокойно отстреливать из пистолетика Марик съеживается есть контакт да ладно югу Были. Угу. Так хочется самого себе сказать, а сейчас. Стуко. О, а что тут зависли? Эй-эй-эй-эй, hey, hey, hey, Ну что, кто хочет в гычагне тушителем поймать, а? И мне нравится углекислота, а? Плохо в этой штуке то, что приходится... отстреливать с близкого расстояния. А в остальном? Сейчас пиздану тележкой. Пум. Там. Естественно мой любимый трюк. Запидались ко в череп огнетушителем. Так. Зомби схавали соседей так. Схватил пес. Ты хочешь сказать? Ты че пес? Блять, ракетчик. Да. Yeah. Да, стреляю. Может быть не убер точно. Но вот залепить какими-нибудь доской — это завсегда. Так, отдел парапсихологии, говорите, открывается тут. Да как, душу? Да Кончитесь-то, а? Чисто так, и вишенки на торте, я понял, да? Вот собойки Ты глянь на них Тык. Пара психологии А это пара психологии там? я дебил, а Пара же Так Отдел паропсихологии находится вон там, за изменившимися кирпичами. Значит, надо идти дальше, как я понял, обходить. Так... Вариантов, кроме как сюда, у меня нет. Спереть документ. еще какие-то Так, есть варик подняться. Х. Уяся. Ну чё, псы, пошумим? А точно черный объект, не это самое, не очень-то уязвимо. Ну так прощальный подарочек. Собачье мясо. Ага. Ох ты ж еп. Эта штука за мной бегает. Ой, бля. Хераси. Угу. Половину хп меня отгрыз урод. Так оно а ну, сзади. Господи, оно крушится, что ездит. О, а, а ты что тут зависла? Зачем ты же эти энергокубики нужны, правильно? Не просто ж так, они тут разбросаны. Блять, оно идет сюда. Так, я что-то немножко не догоняю, зачем был сделан вот этот переход? Так, а здесь-то уебывать некуда. Я могу выигрывать только за счет чистой скорости. Получилось. Так, где оно? Вон оно. Написан на мото оно. Все, ПРУХ. Кьюжина. Там где-то был проход, получается. Ну, по идее, туда. Но, сука, как. Все вообще вещает о том, что мне надо как-то пробраться туда. В бок. А как будто прямого прохода у меня там нет. Просто высадить стекло, мне это не поможет. Там, блять, как бы, так сказать-то, помягче. Оно бронированное, там сетки. И хер бы я его высадил. Значит, мне надо что-то сотворить с этой штукой. Но че хер бы его разобрал. А вот этот дурь к чему ведет. Так, ладно, посмотрим, что у меня по модам. Сбежал предмет силы. Карусельная лошадка. Прикольно. Да, да, да, да, да, да, да, так. О, про механического богу мы уже видели, Так мады оружия так хватка усиление дамаги энергия западаниях так больше откат хп энергия 6 процентов скорость установлен так стоимость уклонения 8 9 12 процентов так 7, 9, 9. так это нахер Так, 35 20 плюсом здоровья ништяк так вроде бы все мод разгреб ништяча. Так, ладно. Пошел, я думаю, что делать с этим дальше, а вам спасибо за то, что смотрели. Луис, пиписька. До свидания. Увидимся в следующий раз.